Всем привет! Сегодня в этом видео будем говорить о сотрудничестве BFI Finance и BISWAP. В этом видео вы узнаете, как максимализировать свою прибыль за счет ликвидности BISWAP и научимся пользоваться платформой BFI Finance. Поэтому присаживаемся, ребята, и смотрим видео до конца, будет интересно. Рекомендую сразу подписаться на мой телеграм канал, потому что определенно мы разыграем там немножко монет БСВ среди своих подписчиков. Условия будут очень простые, поэтому залетайте, потому что. Как вы понимаете, пользы и информации я даю там намного больше, чем на YouTube. Что такое BiFi Finance? Это мультичейн, оптимизатор доходности, который нам позволяет оптимизировать свою прибыль и получать сложные проценты от своих крипто Вот смотрите, сколько здесь сетей DEX-агрегаторов, да, которые мы можем здесь подключить на BiFi. Но так как нас интересует сотрудничество именно с Biswap, поэтому мы будем... Именно за счет ликвидности Biswap пользоваться данной платформой и приумножать наши активы. Здесь вам нужно подключиться тоже к кошелечкам Metamask, который вы подключаете, пользуетесь на Biswap. Либо это могут быть другие кошельки, Ну, я пользуюсь Metamask, поэтому подключаюсь. Также перед началом данной платформы рекомендую использовать их документации. Прочтите обязательно, что здесь да и как работает, чтобы вам было более понятно. Когда мы подключились к кошельком MetaMask, если мы нажмем вот эту кнопочку, мы увидим, что у нас творится на самом MetaMask. Видите, у меня есть немножко токенов, которые перед вами на экране. И за счет них как раз мы сейчас создадим ликвидную пару и попробуем, как работает данная платформа. Вы видите, здесь множество разных сетей. Вы можете сразу вот так нажать Binance Smart Chain, потому что Biswap именно в ней работает, и уже сузить круг поиска Видите, здесь написано вот на BabySwap, здесь пара вот на Biswap, эта пара, например, на PancakeSwap. Так вот, чтобы нам сузить еще круг, нам нужно нажать вот фильтр, здесь нажать All и найти ту DEX биржу, которую мы используем. В нашем случае Biswap. Нажимаем Biswap и перед вами появляются LP пары, токены, да, которые как раз и есть тем ликвидным активом, который мы можем здесь застейкать. Вы можете сравнивать LP пары по процентной доходности в данный момент там на бирже BISWAP и на BFI FINANCE, так как они сотрудничают, разница в принципе где стейкать не есть. Вам нужно найти только там, где выгодно. Поэтому... Где-то может на BISWAP будет выгоднее, но э, в основном оп оптимизаторы доходности, вот такие как BFI Finance, они дают более там, высокие проценты. Но здесь, как вы видите, нет кнопочки создать ликвидную пару. Мы это все делаем на бирже BISWAP. Поэтому мы идем в вкладка Trade, нажимаем Liquidity и создаем ликвидную пару на BISWAP. У меня там токены есть USDT и BSV, поэтому я создам именно эту ликвидную пару. Нажимаем здесь, нажимаем USDT, нажимаем BSV. Только давайте поменяем местами. Когда мы создаем ликвидную пару, мы знаем, что нам нужно 50% одной пары токенов и 50% другой. То есть все должно быть ровно. Я нажимаю максимальное количество 306 BSV. Это будет в эквиваленте 100 долларов. И нажимаю создать. Подписываем транзакцию. Все, наша LP-пара готова. Теперь идем на b -Fi Finance. Здесь в меню мы ищем пару BSV-USDT. Вот она. Нажимаем на нее. И мы видим, что у нас автоматом уже подтянулась вот эта пара. Так же самое мы можем, когда нажимаем на нее, еще не создавая на бирже BISWAP, если бы мы нажали вот здесь Add Liquidity, вы видите, что нас бы все равно перенаправило на страницу создания ликвидной пары на бирже BISWAP. Поэтому можете как сразу с биржи заходить, создавать ликвидную пару, потом на b -Fi Finance, либо сразу с b -Fi Finance. То есть здесь без разницы. Все, нажимаем Max, «Макс», максимальное количество и нажимаем Deposit All. Подписываем транзакцию. Если вы хотите расформировать данную пару, нажимаете draw», вот И нажимаете Max и нажмете draw all То есть забрать все. И уже здесь на биржи Biswap, Add Liquidity, здесь вы свою пару расформируете и заберете свои USDT и свои BSV, которые влаживали. И теперь видите, на главной странице BiFi у нас тоже появилась информация по нашему полу. Здесь для себя на платформе вы ищите сами, какие прибыльные пары за счет оптимизации доходности, если вы видите больше процент чем на самой бирже BISWAP то, естественно, стоит заносить через данную платформу. И такое сотрудничество дает хорошую гибкость, как для нас, инвесторов, которые вносим, чтобы получать источники пассивного дохода, и для BISWAP, который популяризирует свою биржу через разные платформы. Это все узнаваемость и более популяризация. Также на BiFi, как вы видите, множество... Огромное множество сетей вы под себя уже можете там подбирать, которые в сети вы хотите там стейкать, приумножать свои доходы. Ну и также стоит упомянуть, что у Bifi Finance есть свой токен, который называется Bifi. Он тоже служит для того, что вы можете его стейкать, приумножать свои доходы и также служит управлением, где вы можете голосовать за принятие решений, которые выносит платформа на рассмотрение. Токен торгуется практически по 400 долларов. Почему такая дорогая цена? Потому что в эмиссии всего лишь 80 тысяч токенов. Всего лишь, представляете? Из них 90%, 90 уже в рынке. И что самое интересное, он есть даже на бирже Binance. То есть с покупкой токена, если он вам интересен, проблем у вас не должно возникнуть. За все время максимальная цена токена становила 3620 долларов. Сейчас это... Минус 89, 89% в коррекции токен находится. Поэтому, кто не знал, вот есть такая платформа и есть токен. Если вам интересен, можете присмотреться даже к покупке. Пишите обязательно в комментариях, что вы думаете о сотрудничестве b Finance и BISWAP. Как вам сама платформа, как доходность. Но не забывайте обязательно подписывайтесь на все соцсети BISWAP, особенно Telegram. Твиттер, где они дают информацию, чтобы ничего не пропускали. Особенности то, что касается акций. И были всегда в курсе всех событий, а их намечается как минимум до Нового года очень и очень много. Ну и также, кому интересно, не забывайте участвовать в программе Space Agents. Все ссылки под видео я оставлю в описании.